Всем привет! С вами Олег Факеев. Сегодня понедельник, 11 декабря. И вчера было историческое беговое событие. Состоялся первый Мэтт Фокс. 30 и 70 километров. Но еще там были детский фан в городе Ростове. 30 70 вокруг Ростова. Вокруг озера Нера, которое отсюда, к сожалению, плохо видно. но там вот за этими деревьями и домами. Я выйду сегодня, после завтрака прогуляться в отель как гостиничный комплекс Ярославна в селе Львы под Ростов недалеко вдруг обнаруживаю следы вчерашнего пробега и какая-то ностальгия захлестнула уже потому что вот она разметка по которой я бежал и вот вчерашние следы спортивных кроссовок а. Мысли возвращаются к этому забегу. Это было очень эмоционально. Для меня был это первый опыт э, зимнего забега. Не хочется бежать! Хочется стоять смотреть! Я давай, давай! А, а, давай, удачи! Опа! Побежали! Побежали! И мне самое главное не потерять последних, опа, бегущих. Вот там снимает. В общем, мы с Серегой бежим последние. Ну За нами едет ДПС, который любезно останавливается, когда нам нужно переодеться, потянуть Сколько штаны. нам останавливается, он тоже останавливается. Да, как только мы останавливаемся, она останавливается. Никого не пускает, я думаю, так будет. Ну все, халява кончилась, надо сворачивать. И да. проскочили поворот на Париж. Вот. Ну что, торопинка более-менее протоптана, в принципе, бежать нормально. Красотищи не хватает, только солнца. Солнца. Ветер выдувает. Очень Что здесь вообще было? Такая дорога через палки. А перед этим было поле. И мы бежали поперек бороз, тоже мало приятно было. Вот очередной пункт. С нас снимает меточку. Сейчас через 15 минут да, будет отсечка дистанции. Все, кто не успел пройти эту линию, Окажутся дома, а я успел пройти, поэтому могу спокойно по печейку и двигаться дальше. Прога в лесу. Опа, очень красиво. Блин, девственный лес, девственный лес такой. Просто благодать. Но на самом деле, мне не хочется бежать, здесь так хорошо, хочется просто идти, гулять. Опа, ай яй яй яй яй яй Главное не впилиться в мокрое. Приключение такое, надо почертыхаться. Вот. вот так вот. Вообще, вообще красиво. Красиво. И кайфово. Ты такой, то ли я слишком много времени трачу на видео, на любование природой. Блин, а ну как? Как не любоваться-то? Так красиво. Если ты бежишь и смотришь все время только себе под ноги, то спрашиваются, а что ты видел? Ну, вообще броды должны быть где-то далеко. Но здесь вот такая вот... Даже не знаю, что лучше. Что было минус 17, как прогноз был в Ростове примерно месяц назад. Или вот нулевая температура с плюсом. Когда вот такая вот жижица и надо просто выбирать, куда прыгнуть. Ну вот, блин. Не хочу я воду-то. СТ, так хочется сказать. Ну вот, смотрите. Вот куда ткнуться. Там тоже вода будет, скорее всего. И там люди пытались прыгать вода. А вот это совсем и не хочется. Ех, ех, ех, ех, ех. Что делать? Вперед идти. Ну, вообще, вообще нас предупреждали. 30 километров понадобилось мне, чтобы догнать предпоследнего. Да, привет. При... 34,5 километра. 5 часов 17 минут. 40 минут осталось до контрольной отсечки. Котов тайм на, на расстоянии в точке 36. В лесу еще мешали мне. Деревья, которые к земле прям были пригнуты из-за вот фонарика, ой, фонарика, шарика мой, глядь, шарика, марика, фонарика. Флажка, из-за флажка, потому что он цеплялся за них. ну ой, ой, ой, ой, вот, кстати, доски, про которые говорили Брод, но переходить было бы здесь зимой после того, как ты поменял носки, не очень кайфово. Что еще можно сказать? Бежать тяжело, ноги уже устали, заплетаются, в частности потому, что из-за тепла укатанная дорога плотной стала. Не рыхлый снег, а очень плотный. И даже мои соломонские шипы, они просто... Вот, вот разметка очень интересная. Стрелка такая. Вот это вот, я считаю, очень хорошая штука. Тут очень хорошо. Бежишь, бежишь, раз так, вдоль дороги у тебя стрелка. Вот горка это когда я ж запыхался идти в нее запыхался идти там полуразрушенная церковь не знаю видно вам или нет и погода шепчет что скоро будет темнее темнее просто ощущается что температура падает ветер какой-то холодненький такой часто спрашивают о чем ты думаешь когда бежишь можно книжку мураками почитать Там он тоже пишет об этом Вот хрен знает, о чем думаю Вот сейчас вот думаю, что отсечка на 52 километре 17 часов Сейчас 15-14 Ну, чтобы мне проще было считать с такой беговой головой Считаем, что у меня есть 2 часа До 17 Расстояние 44 километра А отсечка на Посмотрим На 52 Впереди, вон там вдалеке, красная Куртка. Я догоняю еще... Что-то я, короче, не в суперформе фор... супер сегодня. Честно скажу, И прогноз мне еще 4 часа бежать. Я такой такой... Привет, Гаяна! Привет, Олег! Ну, например, да? Все уже не финишировали, только мы. Да. И все ждут. Где? Хитро. Где? -то. Хитро здесь надо. Вот. ой -о. Блин, ну что я за кавалер, а? Не поймал или нет время четыре часа сосновый такой густой лес просто как будто в гостях у бабы-яги да даже немножко так мр... мр... мр... мр.. разметка изменилась на желтую это видимо какая-нибудь она такая ночная и очень и очень хорошо кстати видно очень люблю но если на меня накинется собака естественно буду защищаться вот и сейчас на нас реально на... Собака набросилась, а, а да. честно говоря, хозяйка, вместо того, чтобы приструнить, вела... Угу. Ну, в общем, вот так вот. Осталось все, совсем чуть-чуть до финиша. Сил, конечно, немного, но настроение и чувства просто превосходно, великолепно. Ну вот, я, похоже, не укладываюсь, девушку бросил. Она, похоже, заблудилась, за двумя затем погнался, ни одного не получил. Надо было уже или с девушкой оставаться. Или бросать ее раньше, чтобы ее сняли на 60 километре и довезли. Вот. Теперь меня мучит у совести. Меня Я на последних метрах. Давай, давай, давай. Как там? Меня, Олег, Олег, а тебя? Олег, Антон, Олег, Антон, Антон. давай, Олег. Ай, Олег, Олег. Пипец. Какие тяжелые последние метры. Давай, Олег. Терпи. Давай, давай, давай. Последний Вот Я тебя дождался. Ты последний. О, ты последний. Тумбочка, первые три места, классно. Десятка, взрослые категории. И круто последний. Когда уже все прибежали пью чай, он бедолага идет. Вот я хотел быть таким героем-бедолагой.